Всем привет, с вами Байков, это вторая серия, мне пришла куча товаров, давайте посмотрим что к чему. инструкции, все это давайте уже откроем, посмотрим, что там, сам открываем, естественно, в первый раз, как пришло. канала фильтра. ладно это все откинем. так белая коробочка белая коробочка тут предполагается там шланги и все остальные инструкция как книжка просто так книжку контроль качества настоящий фильтр был выбран из производителя Настоящий фильтр был выбран из производственной партии по случайному принципу для приведения тщательного контроля качества. Фильтр был проверен на термитичность применения воды под давлением, поэтому в нем может содержаться остаточная влага. Вот такая вот бумажка, что фильтр был проверен. Так, дальше брошюра, в общем рекламная, какие фильтры имеются. И есть наполнители. Большая, прошу, потом взгляну на нее. Так, сама инструкция на кучу языков. Ну, замок фильтра, входной выходной Так, ладно. тоже откинем. Давайте уже сам фильтр глянь. вот и сам фильтр. Ну да, выглядит, конечно, он внушающий. То есть сразу видно, что не какая-то ерунда. Так, бумажечки. Все да, друзья сам фильтр, все прям качественно сделано, давайте посмотрим что внутри, Давай. Давай легко, Глава фильтра, Почистка. Так у нас Помпа, называется. Необходимость тебя стал тракции и ниже и поменьше тракции, точнее наоборот, побольше. Это первый раз вообще вижу, прикольно. Собственно, вот такой вот фильтр, да, действительно, в этом деле есть достаточная влага, просто фильтр проверился. Ладно, давайте все уберем, как вставлю. Я угадал. так давайте ставим скуку, наверное, называется, так, Такой собственный фильтр должен зарабатывать 700 литров в час, комплектующих таких бумажных каталогов. Выглядит все, конечно, довольно. Мне Дальше у нас идет грунт GBO Cross Skate, вольт сойл. Все коричневые, вводя такой более черный умножен. Посмотрим, что там. Ну, да, он больше черный, наверное, чем коричневый. Вот мелкая фракция ну вот и все прикольно что поехали дальше Далее у нас идет вулканический минерал, понимаю обычная вулканическая овала. с кем-то Ну да, вулканическая лава, то есть вот, да, опять присыпка есть, не надо, будем смотреть. Технической у нас идет добавка вулканов правда. Я так что это, типа Бактер 10, Турмалин. Только здесь одна колбочка. Ламана, там идет их несколько инструкция паруску ничего нету. Да? Ну да по-русски ничего не написано, давайте посмотрим, как она выглядит О, ну да, какая-то пыль не знаю, непонятно, чем пахнет тут еще лопатка должна быть и лопатка провалилась туда да, провалилась туда Сейчас достану так, вот в комплекте тут лопатка идет как лопатка, чем для удобства. Вот такая вот вулканическая присыпка. Так, далее у нас удобрение МПК макроэлемента. Такая вот большая бутылочка. Можно дозировать либо так, либо так. Здесь указано для маленькой 10 мл, 20 мл и большая. Здесь 20, 40, 60 мл. Ну, Все зависит от вашего объема. Также есть вот такая вот насадочка. Мы Закручиваем ее нажимаем. Одно нажатие у нас... Сейчас, Сейчас глянем. Где-то тут должно быть написано. А, одно нажатие 2 мл. Также идет инструкция. На русском. Опять ничего нету. А нет, есть на русском. Вот. Так, дозировка на 100 литров. Если есть СО2. В общем яркий свет, то 5 миллилитров на 100 литров, либо полуяркий 2,5 мл на 100 литров в читают Читаю, потом расскажу, что к чему. Так, дальше идет удобрение железо плюс микроэлементы ну вот тоже такая же бутылочка такой же флакончик для того чтобы отмерять такой же дозатор так же инструкция так инструкция инструкция на русском рекомендована рекомендована те же рекомендации собственно что это то есть, не знаю надо подробнее читать уже во время самого запуска уже точнее все расскажу Вот они, вот они ножнички, которых я так ждал. Так, все заклеено, запаковано. Ладно, посмотрим, что же там за ножнички. Эх, инструкция есть. Еще. Ну да. Да, не инструкция, рекламка. Сумочка тут, кстати, да, которая тоже мне пришла в подарок. Так, упс, ножнички. Ну, прикольно. Сделано прям на сове здесь. Вот. Видите, логотип. Сюда. Ну да, слушайте, ножнички, конечно. Тиммак. Давно хотел такие ножницы, так как им удобно стричь газончики и все остальное. Мехи. Да, следующий у нас идет пинцет 30 сантиметров. Тоже упакованный. Штукция уже есть рекламка. Да, такая же. Немножечко, что и предыдущий. Так. Окей, хотел тоненький пинцет, и Толстый у меня уже просто есть пинцет должно быть им вообще удобно трудно доступные места что сажать плюс я думаю клубу будет удобнее сажать также не всегда вот такой собственный инсерт Да, должно быть удобно. Теперь идет лопатка 30 сантиметров. Когда не пользовался такими штуками, кто-то решился посмотреть, что почему. И та же булочка. Так, ну вот такая лопатка. типом гравировкой, ну вот такая лопатка ну посмотрим не знаю никогда не приветствовал такие штуки считал их лишние Вот раз попробую скажу вам Следующим показать, конечно, сумку для инструментов. Есть, с логотипами, логотипами, внутри зелененькая. Вот у нас тут отсеки для инструментов. Сама она сделана, даже не знаю из чего. Такой влагостойкий сто процентов материал, ага. чтобы не намокала. Вот так сшито вроде неплохо. Нигде ничего не торчит, -то мелочь можно засунуть, вот такая вот сумочка, ну, тоже при запуске посмотрим, удобно она, или все-таки нафига не нужна, будем смотреть. Я. Эту штуку я не заказывал. Интернет-магазин каким-то образом узнал, что я снимаю видео и пришел мне в подарок такие вот тесты в Jubeo Pro Это бы как-то там надо скачать приложение и по нему узнаешь свои показатели воды. Так, вот банули здесь. Лекарство работает. Так, это, видимо, досканирование приложения. Так, и инструкция. Так, вот такая вот инструкция. На русском, я так понимаю, здесь ничего не будет. А нет, написано. Что написано, потому что ее еще как бы в продаже, она появится только месяца через два пока это так слушайте ну посмотрим попробуем прикольно конечно приложение 21 век скоро все вообще с телефона делать вот самое интересное перчатка Честно говоря, я заказывал, думал, это приглуздо, это вообще смешная строительная перчатка. Смысл в ней никакого. Не как у Майкла Джексона, например, <смех> блестка. Вот. Ну, правда, я уже видел использование этой перчатки. Здесь вот видео сделал, как один известный акваскейпер пользуется. Ей. Ну, Выглядело у него все довольно-таки удобно. Какими металлическими вставками, я не знаю, что это. Будем смотреть, пробуем. Прикольно, удобно мне, конечно. Теперь пройдемся по наполнителям. то есть уголь я взял, карбометр, актив. В комплекте идет. Еще отлично! То есть мешочек, в который его насыпать более тонкой очистки еще я взял синтепон. должен быть такими полосками ну, до да, похоже на полоски вот это сделано чтобы самому их вырезать такая вообще синтепоновая ткань То есть, ну, совсем будет захватывать совсем мелкие частички чтобы ваша вода была просто кристально У меня будет осмосная. Взялся также, как вода или как воду. Не знаю как правильно называется в комплекте. Ну, прям как Мерная ложечка. Инструкция. Ну, Банечка самого средства. Так. Здесь вот такой порошок. Добавляется в воду. Минерализует ее. Также взял фильтр буст, питание для бактерий. Вот в таком пакетике Для фильтра я взял бактерии, фильтр старт. идет постоянный тест СО2. В комплекте у него идут наклеечки. Наклеечки маленькие клеятся на сам тест, большие на стекло аквариумы, там уже сравниваете цвет. Инструкция. Опять толстенная. Собственно, емкость для теста. Будет Proflo Bio 80. Тоже здесь такая упаковочка. Здесь ее составляющие: полуба, шланг со CO2, обратный клапан, гербуса. Не знаю, что. Посмотрим сейчас. Что там внутри тоже? В такой ленточки, что это оригинал, не поддел. Так, ты -то открываешься тоже. толстенная инструкция, прикольно, что... поставлю, чтобы вам видно было, здесь ничего не выпадет, выпадет, колба с СО2 шлангом, какие-то япучки там, не знаю зачем, глянем. Так, диффузор стеклянный, Обратный клапан обратный клапан это так, так, что такое на это наверно сама штука которая заливается туда ну да слушайте порошочек там такой. давайте у меня вот такая коробочка еще это нему, сама брашка Bля это питательная среда и бактерии, которые будут дрожжи, можно так наверное, назвать. Собственно, вот инструкция. А плюс Б. Заливаем водой. Закручиваем, устанавливаем. Все довольно просто. Стекол. такой вот скребок собственно взял. Давайте откроем, посмотрим. Вообще люблю скребки эти все, потому что они не поднимают, все магнитные скребки, ну и более удобно. Защитный кожух, чтобы не порезали себе. Ну давай, снимайся. Вот видите, здесь идет лезвие, очень неудобно. Взяли, почистили, все, закрыли, убрали. Также для чистки стекол чудо губки должны быть. Собственно, якобы вся грязь к ним прилипает, можно чистить как внутри, так и снаружи. Такая, собственно, губка раз и тряпочка 2. Большая тряпочка. Такая тряпочка. Не знаю, что за материал. Что-то знакомое на самом деле. Прочитать почитать будет, скажу вам в следующих сериях. стекол взял себе такое средство тоже от компании джи пахнет спиртом на самом деле ну да на самом деле спиртом думаю рот меня там не захмелеют Ладно, читаю состав позже если я сейчас заказал компании Камни. То есть серая гора. Отдельно хотел бы сказать, конечно, компании огромное спасибо ей, потому что ну, до прихода ее это была целая огромная проблема. Если с корягами еще хоть как-то было все ясно то вот с камнями просто беда была, а здесь как видите довольно-таки фактурные камни, вот просто мечта для любого акваскейпера. Да, данный вид камня называется Крэй Mountain, то есть серая гора, натуральный камень, серая гора для аквариумов и террариумов. Тоже оставлю в описании под видео ссылочку на сайт этой компании. Посмотрите, по вы выбираете. Есть, действительно достойные декорации. декорации. Вот. Где вы купите такой камень, как не там? До этого из таких фактурных только только окаменелое дерево, но и то оно поднимало жесткость воды. В общем, компании Udeco огромное спасибо, что они появились на нашем рынке. Давайте еще большой камушек покажу. Фактура просто понимали ну, вот. таких камнях раньше можно было только мечтать ну что друзья давайте подведем итоги посылка я остался доволен плюс мне подарили тесты с будущего в общем, будем смотреть как он работает скачаем за на приложение так что смело заказывайте в этом магазине посылка мне дошла за пять дней Довольно быстро, я считаю. Ну и все. Подписывайтесь на канал. Читайте мои темы на форумах Аквару. Живая вода, аквафанат. Всем удачи, всем пока.